Всем привет, с вами Алексей Федорцов и в этом коротком видео рассмотрим ситуацию, которая может возникнуть, когда у вас разные подрядчики занимаются разными направлениями интернет-маркетинга. Допустим, как получилось в нашем случае, одна компания, которая занимается подготовкой, оформлением, доработкой сайта, и вторая компания наша, которая занимается трафиком, то есть гоним трафик со всех источников и так далее. А речь идет о нашем клиенте, к которому мы уже работаем почти полгода в направлении продажи франшиз недвижимости. Продукт достаточно дорогой, от 800 тысяч рублей начинается стоимость франшизы, и мы уже применили и Яндекс, и Google, и ВКонтакте, и сейчас занимаемся мои таргеты Facebook. Однако, где-то две недели назад возникла такая ситуация, что показатели по рекламе начали падать. Мы сначала не придали этому значения и подумали, что это сезонность, да, какая-то сезонность есть. Однако изучив детальную статистику мы поняли, что часть конверсии мы теряем. а Некоторая часть рекламных кампаний во всех рекламных системах, которая давала основной поток заявок, у нас была настроена именно на конверсии. Яндекс.Директ, Google Adwords, Facebook Target, ВКонтакте приносил нам заявки, их фиксировали аналитические системы и на основании их, давая пищу нашим рекламным кампаниям, увеличивали эффективность. Мы присматривали за ними, настраивали уже автоматические действия другого порядка, но именно статистическая база заявок, которые поступали, являлась основой в этих конкретных рекламных кампаниях. И мы увидели, что а, часть конверсий за неделю пришло, а, часть отобразилась, часть мы в метрике не зафиксировали. А, мы подумали, что это а, некоторый технический сбой. А, допустим, в Яндекс метри метрики такое бывает, в Google Аналитике редко, а в Facebook такое бывает иногда. А, и мы решили подождать 2-3 дня, пока потянется статистика. Однако ситуация не изменилась и показатели начали падать. А в чем получилось дело, что конверсии не, не фиксировались все конверсии. Начали копать, оказалось, что другой подрядчик, который занимается именно созданием, разработкой сайтов, создал отдельную страницу для... страницу благодарности, на которую отправлялся весь трафик после заполнения заявки и никого не уведомив, да? начал переадресовывать весь мобильный трафик после заполнения заявки туда и соответственно не поставил никакие коды аналитики на эту страницу и после этого мы после того как мы увидели падение статистики мы начали изучать в чем же дело зашли у нас есть доступ зашли посмотрели увидели эту страницу и сразу отправили наверх запрос к нашему заказчику чтобы все изменения, которые вносились в сайт, регулировались вместе с нами. То есть нас ставили в известность в первую очередь, да, а во вторую очередь с нами согласовывали все, что хотят сделать. Потому что на одной из планерок, у нас отдельные планерки с этими компаниями, была предложена идея той компании да, сделать отдельную страницу благодарности, чтобы она была красивее. И в итоге мы начали терять трафик, и наше подразделение начало получать меньше заявок. Нас это не устраивает, да мы хотим больше заявок. И вот именно такое действие, скажем так, не открыто с другой компании, которая работает вместе с нами. И отсутствие регламента работы в этом направлении да, у этой компании – привело к тому, что показатели в рекламе начали а, снижаться. Сейчас все исправлено, все хорошо, статистика вновь собирается, вновь у нас много заявок, и мы рады и счастливы, но мы внесли в свой регламент обязательную а, еженедельную планерку совместную с а, компаниями, которыми мы работаем в смежных областях над одним и тем же проектом. А, в принципе, на этом все. Надеюсь, что вы извлечете из этого пользу и не будете допускать этого в своих проектах.